А вот Сизых погнуло, с руками. Тут тасманка попала одна. Мажучок молодой. Отделяется. Ух, ух, молодец. Шарик такой. Вот они. Тасманку пометил, думаю, что выбраковка будет. Что-то смотрю. Жучок какой! Ух, молодец! Ух, молодца! Четыре жучка и пять сизых. Ух, молодец! Начинающие. И тасманочка. Вот она, Туда. Мужичок хорошо пошел. Молодец. Идет как всегда. Как по этой линии положено. Выше всех. Круче всех. Ух, молодец. Второй жучок. О, Тасманочка. Это твои. Вообще... Ух ты! Да ты ч? Это тоже, оказывается, начал пахать. Тихушник. А тасманка стала делать, а? Молодец. Уходна забралась среди силых до черных. Так, ух, ух, что делается три с ногами. На гребе. А я ее всю разукрасил, думаю, выбрал. Нет, надо ее прикрыть все до весны. Пусть летают жуки до сизые. Ух, как их, их молодец. Красавцы. Эти не боятся никого. Вверх идет как что интересного сейчас сапсан на сизах на черных я еду только на светлых понял раскусил что домашняя птица светлая видать, на весну оставит какой черненький замечательный получился вознячок они оказывается двоем обои работает и третий, сейчас посмотрим. Третий что-то молчит. А этот молодец. Отрыв идет. Отрыв пойдет. Старших закрыл. А этого вот помогу же. Смотри, так же идет отрыв. Шучал ко мне его гонять. Постоянно над табуном ходит. Так, надо. Мажичок пошел еще выше. Там вверху встает. Молодец. Но ну, надо этих посмотреть. Посмотрим, какой из них лучше будет. Но этот сразу полет этот меня устраивает. Сизае только начинает, а этот летит. Красавчик задирается. Сегодня не появится. Тетеря. Вчера одну хорошую голубочку сожрал. Бусы. Значит, сегодня сыты. Это разведчики. Посмотрим, как вы дальше будете садиться. Так, жучок еще выше поднялся. Еще пошел выше. Тасманка хорошо играет, оказывается. Голубочка. Так вяло начинала, я уже думал. Ух, хорошо, Одеться. А этот коняра куда а выше всех опять задрался, опять ходит один. Вот это вся линия вот такая дикая. Ходит в стае, ходит, как начинает играть все, ищет вещи, потом за этого потерь много. Но как держит крыло, хвост вообще супер его оставлю. Молодец, красавчик. Пробует османку снять. Вот, отделилась. О, еще один. А, сизая сорвалась, прошлогодняя. Ух, она набирает высоту. Нет, это... Не прошлогодний, это этого года, это самчук, это самец. Вот он, я себе его оставил одного. Так, тасманку надо снять. Он уже молодец, я смотрю, уже раз по пять, по шесть. О, разбились, начали красоту показывать. Тасманка тоже, видать, перед хорошей игрой в отрыв идет. Ну-ка посмотрим. Что там показываешь? Как я ее спутал? Может, я ее спутал с кем-то. О, еще один тоже пометил я его. Молодой начал кувыркаться. Краснокрылый. О, о, думал не выживет. Казничок. Ну будет боец, да, хороший. Хороший будет боец. О! Ух, и ножки выставляет. Молодец. Молодец. Это будет хороший боец. Покажило вижу. Вот он. Как они. Черные, как начали. Сизые. Все молодцы. Ух, красавцы. Опа, молодец. Что там Тасманка творит? Вот такие разведчики у меня. Борзые. А? Красавцы. Есть там таких красавцев перспективных. А? А, вот этот Сиза вообще классный. Хорошо начинает. Ух, как держит крыло. А тот женок, ух, пошел. Классно. Классно. Ух, как она-то с стала выдергивать, а? Ну, вылетела и показала. Всему свое время. Вот этому два месяца сизаренку эти тоже двое сели с ним, которые первые, вот начал чистить, Ух, супер будет, он среди них такой, Ух. да, вот он он точно будет герой, герой будет, уже начинает заказывать, а вот старшие он. тут уже крыло получше держит я себе оставил, а это молодые, дай им по 2-3 месяца, думаешь и 2 месяца, но садись малой, тяжелая посадка у него, ну, ну, ну. еще крыла не набил, зачистил супер будет, Голуб был бы еще. Ух, красавец. На лохме. Так, тир жуков. Два силя куркается, видел. Один в отрыв идет. Тут вот жучок какой-то молчун. Жучок подходит, который в точку поднимался. А это сманка. Ну-ка посмотрим, что она тут. Вот этот жучок супер. Красавец. На лохме. Он уже ножки выставляет. Красавец. Так, тасманку. Красный хвост покрасил ей. Вот она что делает. Молодая. Это сизая. Сизая и молчон. Назовем так его черный, молчун. Давай, давай, давай, садитесь. Четыре сизых и один. Сизые, как всегда. Так, сизы. Сизы какой-то начал уже хорошо показать. Тасманка. Не так. Красным хвостом. Будем знать. Какой-то Сиза начал ноги конкретно врубать. Не мой подходит. Посмотрим, что ты можешь. Там Тасманка. Ух, что делает. А? Опять задрались и опять. Батарейку бегу я заряжаю только и успеваю. Не мой. Вот он Не мой его назовем. Но. Там Тасманка что делает? Молодец. Но немой, что, не мой, ты что-нибудь будешь делать или нет? Рейку на тетради. Сизые пошли. отрыв Эти неугомонные. Вот она, что делает, Тасманка. Молодушка. Вот она, вот она, что делает. Ха -ха. Молодец. Вот он не мой. Молодец. покрасил ей хвост. Вот так его браковку мы иногда путаем. Но... Не мой. Вот он. Но. Отлично. Вот такой не мой. Заговорил. Трансизы. На эти долголеты. Этим. Будут летать еще часик, на этих не хватит уже. О, разбежались по небу. Сизы, сизы, сизы, сизы подходят. Ох, литуны еще те любят летать. Два часа держится спокойно. Еще, по-моему, больше продержит. Только начали вот кувыркаться некоторые. Оп, оп, о, уже начали кувыркаться. Да, двое кувыркаются, двое уже при хорошей игре. Эти двое старших тянутых их сильно. Один видел, что уже включает ножки с гребли. Ух, ух, попер по винтовой. ха То я себе, которого оставил. Еще один надо выбрать его пометить. С ногами, который идет, нам но помногу бьет. Надо вычислить его. Какой-то один из них. По полету видно, что они родственники все. Только двое с ногами большими, двое средние ноги. О, с ногами, которые большими снизу. Весь мой выходной забрали, а? Когда вы уже сядете, а? Ух! Сизари! молодая, что-то взлетела. А, сиреневая. Сиреневая взлетела, не выдержала. Ну, посмотрим. Греет крылья. Давай-давай-давай посадочку. Садись. Может быть они за тобой сядут. Хорошо. Давай-давай. Сажай-сажай. Хватит уже летать. Сколько можно. О, о, о, о, о, о, о, о, получается, получается. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Получается-получается. Садись-садись-садись-садись. Их, садись. Они уже смотрят на твою посадочку. Так, садись. Молодец. Вот они подходят. Сизарики мои. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Один давай, Ну-ка, давай, На воздушном шарике. Батарейка кончается. Их, черти. Опять вверх пошли.